Пятая часть решения задачи D10, прежде чем выяснять как движется пятое колесо, то есть пятый каток, мы, пятое тело, мы должны были выяснить как движется четвертое тело, в частности я начал выяснять как движется точка Б, чтобы потом перейти к центру масс четвертого тела, но Здесь я говорю, вот именно исходя из того, что вот только для простые вычисления можно было применить только для вот этих четырех положений. Для всех остальных вычислений достаточно сложные, поэтому авторы здесь обошлись гораздо проще. Дело в том, что числовые данные были подобраны специальным образом. И они предлагают сделать сейчас отступление несколько выходящее из... Общего алгоритма решения. На самом деле общий алгоритм я вам рассказал в конце предыдущей части. Но авторы делают иначе. После вычисления омега-3 они предлагают вот такой ход конем. Вот вычислили омега-3. Во-первых, они предлагают вычислить все, подставить все данные. То есть омега-3, чему он у нас равен. Ну, давайте мы тоже подставим. Омега-3 у нас вот эта формула. V1. Давайте, возвращаясь к четвертому телу и дальше. Омега-3 у нас было равно V1 R2 плюс R2 делить на R3 умножить на R3, по-моему. А R2 большое на R3. R2 большое на R3. То есть равняется V1. R2 плюс R2 это у нас 12 плюс 6. Делить на 12. А R3 по-моему у нас равно 9. Да? R3 9. Да. Итого у нас равняется V1. Здесь у нас 18. А здесь у нас 12 на 9 это сколько у нас будет а? 12 на 9 это он ну, давайте так и напишем 12 и 9 что я... 2 и 1 то есть будет в 1 деленная на... на 6 радиан секунду что ты да туго соображаешь к концу дня друг ситный. так 1 6 и того мы имеем вот такую зависимость но у нас омега 3 по определению это что dφ3 по dt это чуть выше писал а v1 у нас по определению это что такое ds деленное на dt то есть мы можем Исходя вот из этой связи, мы можем написать, что dφ3 равняется чему ds, деленное на 6. Правильно? Соответственно, поскольку все начальные положения мы можем, все начальные φ3 нулевое равняются нулю, s 0 равняется нулю, то интегрируя, мы можем найти связь между чем? Между φ3... Равняется, что S деленное на 6. Равняется. S деленное на 6. Таким образом, мы можем посмотреть, что φ3 равняется, что оно там у нас было 0,06π деленное на 6. То есть оно у нас равняется. Вот оно у нас равняется. Оп, стоп. Вот оно у нас равняется π 0,06. Я сейчас объясню, где я зевнул. Это у нас все в сантиметрах. То есть, на самом деле, если переводить в метры, то система все это будет в на 0,06. Соответственно, здесь будет 0,06. И угол поворота, соответственно, φ 3 к рассматриваемому промежутку времени равен π. То есть, из этого положения начального, которое указано было на чертеже, вот положение, повернулся, повернулось тело к конечному моменту, оно повернулось на, на π на 180 радиан, то есть оно повернулось вот на этот угол и заняло что? Вот это положение. То есть, четвертое тело у нас, вот в чем хитрая была задумка. Вот по этому радиусу большому, это у нас 2R3, переместилось вот из этого положения, вот в это. То есть, симметрия, повторюсь, это у нас симметрия, то есть симметрия наблюдается полная. То есть это А0, это А. а АВ0 равняется б То есть это тело успело двинуться сюда, сюда. То есть вот такой вот этот угол поворота Пи нас и спасает от чего? От вычисления вот этой зависимости. То есть вот от этой вычисления вот этих косинусов. Теперь, зато мы знаем уже все, что необходимо. То есть, мы знаем скорость точки А0, Б0. Это скорость направленная, я говорю, в начальный момент. Ну, вот я уже рисовал, давайте не будем. Вот эти, значит, вот эти положения. Это ВА, ВБ в начальный момент, то есть, когда точка ну, шатун наверху, вот здесь. А это когда вниз переместился в точку А, ВА и ВБ. Теперь, поскольку эти скорости равны по модулю, я это говорил, и параллельны друг другу, то тело совершает мгновенно поступательное движение. То есть угловая скорость этого тела, четвертого, она равна нулю. Мы можем это сразу записать. У четвертого тела угловая скорость равна нулю, а скорость центра масс, скорость центра масс у него равна естественно скорости точки а то есть скорость центра массы это повторяю раз мгновенно поступательное движение значит все точки тела и вот в этот момент и вот в этот момент все точки тела включая центр массы движутся с одинаковыми скоростями то есть здесь они вот так двигались А здесь они двигались вот так но повторяю это vc4 vc4 и они равны по модулю скорости точки а, то есть они равны. А скорость точки А у нас в этот момент. Это какая скорость? ВА равняется вот омега-3, R3. То есть она равняется вот этой величине. Она равняется V1, R2 плюс R2. Делить на R2 умножить на R3. А здесь еще что? R. 3 умножить на R3. То есть, вот такая скорость у нас у точки у точки C4. То есть, в этот рассматриваем момент времени, я напоминаю, мы рассматриваем конечный момент, вот этот момент времени. Значит, скорость точки равна вот такой величине. Скорость э, вот этого центра масс шатуна. То есть, вот этой середины вот этой точки, это C4. Она равна, ну только вот в этот момент. Она равна, говорю, вот эта скорость. Она равна, значит, что скорости точки А. Теперь... Ну, естественно, у нас осталось еще какое тело. Значит... Какое тело, какое тело у нас осталось? Пятое, да. Пятое тело. Оно уже движется. Тут тоже достаточно просто. Это тело, которое у нас двигалось, каким образом? Вспомним заданный рисунок 1. Вот это тело пятое. Оно прикреплено вот здесь вот стержнем с, с этим ползуном. Значит, оно движется, центр массы этого тела движется так же, как эта точка B. Значит, рассматриваем момент времени. То есть, э центр масс двигался со скоростью, а скорость точки B была равна скорости точки А. Ну, естественно, раз оно без проскальзывания, значит, это у нас мгновенный, то есть, это C5, а это P5. То есть, v 5 тела было равно VA, VC5, центр 5-го, масс 5 тела. А угловая скорость 5 тела равна что? V5 делить на вот этот радиус r5. R5 у нас задан же, должен быть задан. Да, вот у нас R5 задано. Соответственно, скорость, вот эта скорость у нас равняется чему? В1 R2 плюс R2. R3 умножить на R. 5... подождите, стоп, В... это... стоп извиняюсь. это у нас скорость центра массы, она равна просто скорости точки А, то есть вот этой величине. То есть R2 умножить на R3. А вот угловая скорость у нас равна, только мы здесь должны разделить на R5, а не умножить. То есть вот этой скорости, вот этой скорости, деленной на R5. То есть равна пятого тела V1 R2 плюс R2 умножить на R3. А здесь, соответственно, R2, R3 маленькая и R5. Вот такая у нас получилась. Вот такие передаточные у нас получились отношения. Теперь, в продолжение давайте, что нам нужно для того, чтобы подойти к кинетической энергии, нам осталось определить вот эти величины, то есть моменты инерции всех Тел, которые вращаются. Стоп. Четвертое тело у нас совершает возвратно-мгновенное поступательное движение. То есть, здесь нас оно не интересует этот момент инерции. У нас вращение в рассматриваемый момент времени равно нулю. То есть, нас интересуют вот эти три момента инерции. Но об этом в следующем фрагменте.